Ну за второй раунд получилось отобрать пять кандидатов от которых мы пригласили уже в ближайшее время на работу мы скажем так приятно удивлены подходом в собеседовании людей это дало нам действительно возможность в краткие, достаточно краткие сроки но за несколько часов провести наиболее оптимальный как бы отбор с учетом разных аспектов психологических и квалификационных и с точки зрения опыта людей, вот, в том числе. И э, мы рады, что у нас есть шанс пробовать. Да. Спасибо Александру и его компании. Спасибо.